А, давайте, а культуры, уважаемые коллеги, вашему вниманию представлен проект постановления, который предполагает подтверждение плана основных мероприятий по культуры и распределение средств федерального бюджета на цели. У нас традиционно свой инклад повышения права культуры а, зарабатываются правовым направлением. Это организация обучения права комиссий и правовой культуры избирателей и других участников избирательных процессов. А, в текущем году основной план будет сделан на обучение организаторов выборов по отдельному плану будет осуществила организована работа учебно-методического центра и Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Помимо этого, традиционно будут. А, Всероссийский конкурс по интернетному правоузбирательному процессу и наш региональный а, конкурс также по а самоуправлению. А, вместе с тем планом предусматривается мероприятие по повышению правовой культуры молодых университет и избирателей, работа а, с участниками избирательного процесса, это региональные отделения политических партий, а, средствами массовой информации, общественными организациями. Общий объем средств, который выделяется на проведение и осуществление приемов по данному плану, это 924 тысячи рублей. Из них 900 тысяч рублей в федеральном бюджета будет потрачено на обучающий портал, который мы будем использовать в течение всего года для обучения наших заявок в федеральном тераризме. По пункту 27, в взаимодействие с централизованными библиотечными системами районов. Мы исторически взаимодействуем да. с этими системами через городскую да. систему. Поэтому здесь как бы можно через городскую или указать как-то, что это обязательно через городскую систему библиотека Мяковского и вся методика через них, а они в районе. Да да да? да, да, да, да. Висит, да, 5000, да. 213. Интернет-олимпиада ЦИК, а наша интернет-олимпиада не будет, Мы не будем, скажем, да, региональными. В данном плане, да, у нас мы не будет утренний, утренний, в этом году, да, но честно, да. мы, а мы сейчас будем... А ну, будет все, так остальное все так вообще указано. Мы, мы, так ну, и мы все мы все это... Да, мы Да, Да, общественное обвинение здесь имеется в виду инвалидные. А Они Все, спасибо. У меня очень хорошо. Еще вопрос, пожалуйста. Скажи. голосование, поздравленный, как и сам, потому тоже единогласно. Это вопрос. Словно, я не оценки этого Соответственно, избирательной комиссии вообще на по вопросу в Объявила о проведении Всероссийского конкурса по избирательному праву и избирательному процессу. А согласно порядку, который был утвержден а, а, ЦИФ России, избирательная комиссия субъекта в установленном своим решением порядка проводит оценку и отбор конкурсных работ по критериям, которые указаны в данном приложении, связи с чем а, предлагается принять данное постановление и утвердить порядок оценки и отбора данных конкурсных работ. А, порядок устанавливает что работа предоставляется в санкт петербургской комиссии срок марта. Членами рабочей группы оцениваются работы и по результатам оценки этих работ до 13 марта проводятся заседания, на котором принимается решение о результате отбора работ в каждой номинации. После чего, Данные работы будут направлены в, в российский центр обучения избирательных технологий при ЦИХ России. Вместе с тем данным постановлением предлагается утвердить рабочую работу составе 12 человек и утверждением Мы также направим два письма в комитет по образованию и комитет по мировой школе, чтобы представители данных комитетов также приняли участие в оценке конкурсных работ. Прошу продолжать данный проект снимать. Вопрос о предложении. Когда кто проект встанет, почему голосовать стали тоже? Не на вас никаких. Третий вопрос. Так, предложение председателя избирательной комиссии Кигарского муниципального государства 7 округа. Уважаемые коллеги, с еще одним Санкт-Петербургской избирательной комиссии 30 января 2016 года в муниципальном совете 7 округа сформировала комиссию Берегорского и образования. Далее, сформировала русская по председателя По нашему стару, по -по на то, председателя, была кандидатура Александра Сергеевича, в присутствует на заседании. Александр Сергеевич является председателем комиссии и образования и предыдущего состава, рождения, образования высшего Состав комиссии назначен Учитывая предложение предлагается предложить избирательной комиссии образования поздравления и избрать председателя порту Александра Сергеевича. Вопрос и предложение. Кто за постановление, прошу голосовать. Кто за? Егостно принято. Поздравляем. Четвертый вопрос о исключения института с резервом составляющего комиссии. Друзья, пожалуйста, задавайте проект по Санкт-Петербургской избирательной комиссии, разработанной в соответствии с законодательством Уже в связи с решением территориальной избирательной комиссии. Номер 1 – предложение Санкт-Петербургской избирательной комиссии к для исключения резервного состава в комиссии. В соответствии с 25-м -мм пунктом порядка, э, предусматривается исключение первого со состава 566 лиц в связи с назначением состава участковой комиссии. Э, э, решение территориальной избирательной комиссии предложение э, опубликовано на сайте территориальной избирательной комиссии. А кто если мне предложение. На так, у нас вопросы, да? Значит, я хочу э, э, зачитать Значит, Есть предложение почетной грамоты Русланского Дмитрия Валерьевича в связи с 50 летием за эффективную и запрещенную государственную службу. И нам такая любого честь с такой нибудь Тогда проголосуем. кто за данные Как чтобы Не надо. Парисан, поручаем вам. на обучение. буду хорошо его. Сколько он заработал? Сколько